Миллионы людей решили избегать чувствительности. Они стали толстокожими, и только для того, чтобы защититься, чтобы никто не мог причинить им боль. Но цена очень велика. Никто не может причинить им боли, но никто не может и сделать их счастливыми. Когда вы открыты, погода бывает всякая. Иногда пасмурно, иногда солнечно. Но если вы сидите, запершись в своей пещере, пасмурной погоды не будет, но не будет и солнца. Хорошо выйти наружу и танцевать на солнце. Да, иногда будет грустно, будет пасмурно, а иногда очень ветрено. Вышедшему из пещеры открываются все возможности. И, в числе прочих, ему могут причинить боль. Но это только одна возможность из многих. Не думайте о ней слишком много. Иначе вы снова закроетесь. Возможностей миллионы. Думайте о других вещах. Вы станете счастливее. Вас станет больше любви. Вы будете более открытым. И люди будут более открыты вам. Вы будете способны смеяться. Будете способны праздновать. Есть тысяча и одна возможность. Зачем выбирать только одну? Ту, в которой вам могут причинить боль.